Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова я, Елена Анохина, руководитель налогового и юридического консалтинга в компании «Мое дело». Мы продолжаем вас знакомить с важными и интересными темами. Если вам нравится смотреть наше видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, тогда вы сможете не упустить все самое важное. Сегодня мы продолжаем семейную тему и поговорим об элементах. Перефразирую известное стихотворение «Семейным может не быть, но содержать детей обязан». А в полусражении бывшие супруги нередко забывают, что главное в элементном вопросе – это все-таки дети. Поможет нам разобраться в теме элементов наш уже постоянный эксперт Ольга Гладкова. Оля, тебе слово. Лена, спасибо. Приветствую наших зрителей. Действительно, тема элементов очень насущная. И, Лен, ты абсолютно верно заметила, родители порой забывают, что если кто-то из них отказывается от содержания детей, он нарушает прежде всего интересы ребенка, а не бывшего супруга. Потому я попробую рассказать обо всех возможных нюансах сегодняшней темы максимально простым и доступным языком. Согласно нюансов, действительно немало в данном вопросе. Порой бывает сложно даже разобраться самостоятельно и принять правильное решение, поэтому всегда важно обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Помочь прояснить все моменты и обстоятельства могут юристы нашей компании «Мое дело». В нашей компании предусмотрены разные тарифы правовой поддержки клиентов. Ведь это актуально как для рядовых граждан, так и для бизнесменов в целом. Ведь бизнесмены тоже люди, и данные вопросы их волнуют ничуть не меньше. Поэтому, если вам необходима помощь квалифицированного юриста, вы всегда можете обратиться к специалистам компании, компании моего дела, которые всегда готовы помочь и продержать вас в любом вопросе. Также не будет лишним хороший информационный ресурс. Таким ресурсом является справочно правовая система Бюро, где представлены заключения, разъяснения, основанные на нормах действующего законодательства. А это позволит вам всегда иметь под рукой актуальную информацию. Ну, вернемся к сегодняшней теме. Оль, ну, предлагаю, как всегда, начать сначала. И тогда вопрос такой. Алименты — это всегда суд, истец, ответчик, станция, там суд идет, или можно обойтись без этого? Можно обойтись без этого. Родители могут договориться друг с другом и подписать соглашение об уплате алимента. А чтобы договоренности стали юридически значимыми, соглашение необходимо заверить в нотариус. А если один из супругов договоренности выполнять не будет? Если договоренности не будут выполняться, то получатель алиментов сможет обратиться к судебным приставам. Нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов приравнивается к исполнительному листу. То есть, если по каким-либо причинам обращаться в суд не хочется. Ну, не знаю, психологически тяжело, да, это все-таки такой фактор. Может быть, все-таки супруги не так прям жестко расстались, а, но алименты, скажем так, нужны. вот. А времени нет. А мало ли это все-таки, когда, допустим, один из супругов воспитывает один, это может быть работа, полная занятость, да, надо еще как-то успевать за... о ребенке заботиться и прочее, то можно договориться, получается. Хорошо, а как платильщику доказать, что он свои обязанности выполняет? Это можно доказать соответствующим документам. Фактом, подтверждающим получение алиментов, может быть расписка от получающей страны, взыскатель. Или квитанция о переводе с указанием алименты, которую можно получить в банке в момент перечисления или самостоятельно сформировать при оплате через банковский онлайн-кабинет. Можно отнести соглашение в бухгалтерию предприятия, и работодатель сам будет удерживать алименты и заработный плат, и при необходимости предоставит об этом справку. Хорошо, Оль, тогда следующий вопрос. Предположим, договориться по-хорошему у супругов не получилось. Куда идти, с чего начинать? Начинать с обращения в суд. А, а вот в какой именно суд идти, зависит от того, с каким вопросом вы обращаетесь. Это может быть мировой судья если по месту вашей регистрации, если в исковом заявлении указана просьба о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов или иска о расторжении брака и взыскании алиментов. Если же в требовании включено определение места жительства детей или раздел совместно нажитого имущества, придется обращаться в районный или городской суд. Мировой судья такое заявление рассмотреть не сможет. Хорошо, тогда у меня разрел такой немножко интересный вопрос. А как лучше сделать, если, допустим, требований-то у нас много, да, внести все в одно исковое заявление или на отдельное требование отдельное заявление? Исковое заявление может содержать несколько требований, если они взаимосвязаны между собой. На первый взгляд может показаться, что если все требования заявлены сразу, то разобраться будет проще и быстрее. На самом деле ситуация может оказаться гораздо сложнее. Если расторжение брака, и изыскание алиментов не представляет сложности, то раздел имущества может затянуться на срок до двух месяцев и более. Если срок не критичен, целесообразно заявить сразу все требования. Если же необходимо получать алименты как можно быстрее, лучше оформить их судебным приказом. Его выносит мировой судья в течение пяти дней с момента обращения с таким заявлением. Без вызова сторон, то есть второй стороны, с которой взыскиваются алименты в суде, не будет. Оль, а где брать форму самого заявления? Форму искового заявления лучше всего уточнить непосредственно в суде. Как правило, образцы вырешены для всеобщего обозрения. Можно, конечно, найти онлайн, но первый вариант более надежный. Оль, а вот я еще хотела бы отметить такой момент, что к заявлению нужно прикладывать какие-то документы. Давай раскроем тайну нашим зрителям, что же это за документы такие. Да, Лен, верно. к заявлению нужно прилагать определенный документ. Перечень документов зависит от сути самого заявления. Свидетельство о рождении ребенка обязательно. Список остальных документов оптимально уточнить там, куда вы планируете обратиться. Хорошо, Оль, с подачей заявлений составом документов в целом суть ясна. Тогда у меня еще один вопрос. На какие суммы может рассчитывать родители, с которым живут дети? То есть установлены ли размеры возможных алиментов? Да, в законе закреплены определенные ограничения размера алиментов. Например, на одного ребенка одна четверть, на двух детей одна треть, на трех и более половина заработка или иного дохода родителей. А если у родителя нет заработка или он нерегулярный, или же есть подозрение, что официальный заработок специально указывается минимальным, как в этом случае быть? В этом случае суд может определить размер алиментов в твердой денежной сумме или одновременно и в долях, и в твердой денежной сумме. Что же касается искажения зарплаты, для работодателя это ответственность, вплоть до уголовной. И если все-таки подозрения у вас есть, нужно будет доказать свою правоту документально. А, дорогие зрители, здесь хотелось бы дополнительно подчеркнуть, что как раз-таки если сотрудники придут к вам с такой просьбой, то рекомендуем все-таки в такое дело не ввязываться, потому что это действительно серьезная уголовная ответственность, и явно тот супруг, который остался с детьми и полностью без дохода, будет использовать абсолютно все инструменты, которыми будет пытаться доказать свою правоту и, соответственно, алименты получить поэтому все-таки лучше этот бой, этот бой оставлять только между бывшими супругами и на этот рынок вместе с ним не вылезать. А, хорошо, Оль, давай еще поясним такой момент. А Предположим, родители все-таки сумели договориться, да, у них размер алиментов по соглашению будет идти. Вот этот, этот размер алиментов, который в соглашении будет указываться, он как-то регулируется? Есть ли какие-то ограничения? Сумма алиментов по соглашению определяется родителями самостоятельно. Однако ограничения есть. Алименты э, не могут быть ниже половины прожиточного минимума на ребенка. Если нарушить это условие, нотариус соглашения не заверит. А вот верхняя граница не установлена. Тут все зависит от материальных возможностей и желаний того, кто платит. Ну, это удобно, <сцепенно> я могу так да, сказать. <сцепенно> Когда мы говорим об алиментах, как правило, конечно, подразумеваем, что отец платит матери ребенка, да. А как этот вопрос регулируется законодательно? Кто кому должен? Содержать детей обязаны оба родителя. Поэтому, если дети проживают с кем-то из них, это не значит, что родитель обязан взыскивать алименты со второй стороны и имеет право не тратиться на детей. Но если родители договорились между собой, один вполне может вкладываться материально, а второй временем, знаниями, заботой. Понятно. То есть алименты по суду с жесткими требованиями, это история про то, что взрослые договориться не удалось. взрослым скажем так договориться не удалось, и один из родителей уклоняется от содержания. Конечно это, конечно, это проще делать тому, кто не жмет вместе с ребенком. Это так? Да, все так. В этом случае родитель, с кем проживают дети, вправе обратиться за взысканием алиментов. Если до этого момента судом не было определено место жительства детей, придется доказать, что дети постоянно проживают с истцом. Если же есть судебное решение о месте жительства детей, тогда этот факт доказывать не нужно. А если у нас такая интересная ситуация будут, будет, к примеру, если дети живут у родителей поровну и непонятно с кем дольше, например, мама артистка и часто уезжает на гастроли, как в этом случае действовать? В таком случае нужно в судебном порядке также определить место жительства детей. Как только это решение будет принято, станет понятно, кто из родителей платит алименты. А если у нас еще будет такая скользкая ситуация? Сначала дети жили с папой, и мама платила алименты. А потом папа снова женился, и дети переехали к бывшей жене, ну, скажем так, к маме. Снова обращаться в суд? Да, верно. Необходимо обратиться в суд Иском об изменении места жительства детей. Соответственно, судом будет решаться и вопрос об изменении порядка уплаты алиментов. Хорошо, тогда продолжим предыдущий пример. И предположим, что у одного из бывших супругов родились новые дети в других отношениях. Ну, это частая практика. И на них тоже, соответственно, полагаются алименты. Это как-то повлияет на размер первых алиментов? Да, такое может случиться. Не обязательно, но право уменьшить удержание у должника есть. Например, у мужчины есть двое детей от бывших жен. Договориться о содержании детей не получилось, поэтому каждому он должен перечислять алименты по суду. Общий размер алиментов на двоих детей не должен превышать одну треть заработка. Если на, каждого, на первого ребенка алименты были установлены в размере 1 четвертой, а на второго суд взыскал одну шестую в закону то должник вправе обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов. Он вправе рассчитывать, что алименты на первого ребенка будут уменьшены с 1 четвертой до 1 шестой. И в общей сложности получится 1 треть, 1 шестая плюс 1 шестая, то есть поровну на каждого ребенка. Оля, а до какого возраста платятся алименты? До 18 лет. Если к этому моменту имеется задолженность по алиментам, она не списывается, не гасится, а продолжает существовать до момента полного ее погашения. Оль, а есть здесь есть аналогия, ну, к примеру, как с учетами по НДФЛ, что если ребенку исполнилось 18 лет, но он, к примеру, продолжает обучение, в да, научной форме и тому подобное, то здесь срок выплаты алиментов продлится? Нет, это не имеет значения, обучается ребенок научном обучении после 18 лет или нет. Алименты платятся только до 18 лет. А если ребенок серьезно болен или ему необходимо обучение, никаких вариантов нет? Если родители не смогли договориться при наличии исключительных обстоятельств, тяжелая болезнь, вечья, инвалидность детей, нетрудоспособность совершеннолетнего ребенка, суд определит дополнительные расходы. Сделать это он вправе для каждого из родителей. Кто из них и как будет участвовать, решается, исходя из материального семейного положения каждого. Суд может распределить между отцом и матерью уже понесенные дополнительные расход, И вправе определить, как родители будут участвовать в будущих расходах. Оль, а если, допустим, все-таки возникли такие прискорбные скажем так, обстоятельства, хоть и тяжело о них говорить, но мало ли. Как действовать родителю, с которым живет ребенок? При наличии подтверждающих документов можно обратиться в суд с иском о взыскании уже потраченных средств или средств, которые планируется потратить в интересах ребенка. То есть можно увеличить размер алиментов, но для этого нужно доказать, что обстоятельства изменились. Хорошо. Оля, вот мы все знаем, что, конечно, бывают разные ситуации, когда родители расстаются, бывают такие ситуации, когда дети совсем еще малы или даже еще не родились. По закону мама вправе не работать и присматривать за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Вот в данной ситуации может ли мать обратиться в суд с иском, значит, элементы на свое содержание? Да, такое право у нее есть. Если отец ребенка не готов помогать по доброй воле, размер элементов до достижения ребенка трех лет определит суд в твердой денежной сумме, которая будет выплачиваться ежемесячно. Это право установлено Семейным кодексом. Хорошо. А какую ответственность несет родитель, который, несмотря ни на что, алименты не платит? За неуплату алиментов предусмотрено как административная, так и уголовная ответственность. Если уважительных причин нет, минимальное наказание – это обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток или же наложение административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Если же должник не выполняет свои обязательства неоднократно и по-прежнему без уважительных причин, возможно наказание исправительными работами уже на срок до одного года или принудительными работами на тот же срок, либо же арестом на срок до трех месяцев или лишением свободы на срок до одного года. То есть последствия да. достаточно тяжкие. Да. А если отец не платит алименты более трех лет, можно взыскать их за весь период? Тут возможны два варианта. Приведу пример. Родители живут отдельно с 2015 года. В ноябре 2021 года они наконец договорились об оплате алиментов и подписали соглашение. Ну, или один из них получил исполнительный лист. В этом случае получающая страна вправе рассчитывать на алименты за период с ноября 2018 года, то есть за три последних года. Если же соглашение или исполнительный лист начали действовать с 2015 года, но должник алименты не платил, трехлетний срок не действует, взыскание алиментов производится за весь период. Расчет задолженности произведет судебный пристав. Хорошо, тогда вот такой вопрос. Можно ли хронического должника по алиментам лишить родительских прав? Скажу так, что злостное уклонение от оплаты алиментов – это повод для лишения родительских прав. Злостность подтверждается наличием долга, который образовался по вине должника, сокрытием действительного дохода, из которого должны быть удержаны алименты, объявление в розыск алименщика. Факт привлечения его к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов. То есть тогда матери нужно собрать документы, которые подтвердят все названные тобой обстоятельства? Да, все правильно. Но нужно иметь в виду, на практике наличие задолженности по алиментам не является безусловным основанием для э, лишения должника родительских прав. Для этого необходима совокупность обстоятельств которые характеризуют родителя с отрицательной стороны. Хорошо. А допустим, лишение родительских прав у нас состоялось. Что дальше будет с элементами на ребенка? Он обязан все равно их платить, даже лишенный прав? Обязанность по уплате алиментов сохраняется. Это касается и тех случаев, когда э, второй родитель или опекун ребенка не хочет взыскивать деньги на его содержание. Обязанность обеспечивать детей не, не связана с желанием другого родителя получать деньги. Отказ от алиментов нарушает права ребенка. Поэтому одновременно с лишением прав суд выносит решение по поводу алиментов. А если ребенка усыновят, это освобождает от уплаты алиментов? Как правило, освобождает, но за исключением случая, когда решением суда за родителем сохранены личные права и обязанности в отношении ребенка. Об этом суд должен указать в своем решении. Все ясно, Оль. В ходе нашей беседы у меня возник еще один интересный вопрос. Допустим, родители, пока дети были малы, от элементов уклонялся, а потом лето красное пропел, скажем так, оглянуться не успел, и вот она старость. Сможет ли он подать в суд на своих несовершеннолетних, на своих, вернее, несовершеннолетних детей, чтобы получить от них алименты? Такое развитие событий возможно? Возможно. Это предусмотрено определенной статьей Семейного кодекса. Простыми словами, она говорит о том, что совершеннолетние дети обязаны содержать нуждающихся в помощи родителей, заботиться о них. Но дети могут быть освобождены от этой обязанности, если судом будет установлен, что родители ранее уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей. Если родители лишены родительских прав, дети освобождаются от уплаты алиментов. Вот это хорошо, что дети действительно застрахованы от таких серьезных моментов. Это действительно очень важный факт. Оль, тогда заключительный вопрос. Судебные тяжбы, заседания, это довольно непростая история для несведущих в этой теме. Могут ли стороны договориться о том, что один из родителей, например, отказывается от элементов, а другой в обмен от родительских прав? Такое допустимо? Допустимо. Можно не в обмен. Можно одновременно подписать два соглашения, а можно и по отдельности. Или только то, или, то, или там, только другое. Все договоренности обязательно должны быть заверены у нотариуса. Главное условие – нельзя нарушать права ребенка. Ну что сказать, все предельно ясно и доступно. Оль, спасибо тебе за такую интересную познавательную беседу, тем более тема такая немаловажная и связанная с детьми. Я была рада поделиться своими знаниями и опытом. Надеюсь, вся представленная информация будет полезна для тех, кто посмотрит это видео. Да, Оль, я тоже надеюсь, что наша беседа пойдет на пользу. По крайней мере, мне было очень интересно сегодня. А поэтому, чтобы быть в курсе, дорогие зрители, подписывайтесь на наш канал, следите за нашими видео, за нашими новыми выпусками, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И если вы попали в такую непростую ситуацию, да, когда, допустим, решение родительских прав или что-то еще, а, это важные юридические моменты, а, не бойтесь, всегда обращайтесь к профессионалу, подробно разбирайтесь в ситуации и отстаивайте свои права. Желаю всем удачи, хорошего ведения бизнеса и до новых встреч. Music